Так, всем привет, с Макс Риск. Игра зуба. О, блин, да не заходит, потому что скачивается. У вас тоже так скачивается? нет холодного Так, вот, ладно. Так, скачать. Так, перезагрузить. Загрузка завершена. Некоторые там данные, возможно, кэш. Окей, я доказал. 5 ролика подпишись на канал, поставь лайк. Говорят, что тут есть Crow Earl. Попытаюсь его встретить и сразиться с ним. И узнать, кто же сильнее. Так, сейчас узнаем. Тут пособираем для приличия, а то как-то видно 0. А я хочу хоть 3700 Ох ты, краб эро. Вот этот классный краб 3000 3000 Это конечно перебор, да. Ладно, давай теперь начал ролик, Подпишись на канал. Ставь лайк. Там уже кто обрывает, смотри. Там дырка, там дырка. Вай. Да и ссылка на канал Макс рисков в описании. Так, нажимаю на магазинчик. Там может быть какая-то акция бесплатная ну блин давно не выпадал акции на монеты на кристаллы или кристалл на монеты да горят кристалл на монеты но ну, я думаю оно мне не нужно если у вас тоже так не упадает то что можно кристаллы обменять на монет 10 кристалл 500 монет чем-то как то что чтобы у не в курсе а? я что пропустил да так сложный режим отличным не вот. говорят что если зайти сюда то нужно нам собирать а, забыл, забыл, забыл зайти на трофеи говорят там перед началом, перед началом игры говорят на э, точнее нам зайдите и соберите награды ну что ж все пойдем встретим сейчас пойдем встретим краб эрла если получится я уверен их все берут вроде там был краб эрл, что я не в курсе вы видели краба краба эрла вот такое название и сразу мне в, голов... в голове, а, точнее, вот такая вот мысль, что есть такой brawl stars тоже есть такой тик тик краб и крабы крабы эрл как-то слишком уж одинаковое название было, так давайте убьем так у тебя тихо нельзя нельзя уколочек иметь такое уж мощное ладно а, хитро хитро краб рауте краб прям как-то одинаково тихо тихо тихо подожди я эту думал, хотел они не дает так тихо оба на не ожидал Окей. Бэм. ну блин ну отстань ну блин откуда ты меня знаешь с ролика что ли а? за мной охотиться тихо тихо тихо тихо тихо тихо ну блин ну зачем так это кто из вас напал на меня и за мной тем более гонится так вроде бы тебя убили но роль портишь затем портить нечто изменить им, чтобы меня не узнали не ну зато знаете сейчас мы знаем кстати нового обнова то что добавили у этой персонажа. это песна же как ализе лизи добавили регенерацию к бою с напарниками если там касается первого их не яйцо то она регенерирует а он даже кстати все нормально все, она только для себя регенерирует. Конечно, читерский способ. Ну офигенно, офигенно, чего мне такого нету? Стоп, она что? Бесконечно может регенерироваться. Нет, не бесконечно. Так, вроде бы нет такого краба Эрла. Стремно, все ж ходили краба Эрла. Где же он? Минус один. Нет за то что он за мной гонился, Тем самым его тоже убили. Я не пойму, зачем за гоняться, откуда вы не узнали? Так, давай еще раз. Так, пожалуйста не встречайте меня. Такие раки Так, не вижу краба Эрла. Краб вроде бы не плывет под водой. В воде. Под водой, да. Там что есть вода еще. Так, прям в Майнкрафте. Так, так, так, тихо, тихо, тихо, тихо. Я заберу, я заберу, я заберу. М -м -м. Потом бам делаем. Блин. не мимо, мимо. Да все ж нормально. А, больно. Ох, ты ж попадаешь по мне, хова надела, а? Не ожидал? Так, а я заберу. У меня просто есть аптечка, так соответственно мы подождем. Ну что, как тебе такое? Косочка. Так вот, все, мы хорошо так регенерировались Так, смотрим. Вроде бы там я видел новый смайлик какой-то, или что не в курсе. Давно не заходил, всякие всякие обновчики были. Так, тут у нас значит. прекрасно да вот сам прикольно, как прям Бравл Старс, да? И как Бравл анимация, а тут просто картинки, но не реалистичны. А где бы тут что двигалось? двигалось, нет? Все нормально. Ох ты тут пчелка, что. А, кому Что как-то не замечал. Мы с вами, конечно, играли в эту игрушку комар А, забыл. Я ж не залил ролик, так что нет такого ролика. Все. Так вот, ох ты, -мо! О, невидимый! невидимый а ну иди сюда! хоть Уходи, отступай, Макс Риск. е чему он за мной гнаться. Давай ему бомбочку. Так, все вроде бы. А Никогда не не дают отдохнуть. Игроки все такие активные. Да, да, вижу. Так, вот подай попробуй, подай, попробуй. Пожалуйста, регенерацию. Ну почему? Он ч влюбился, меня снова? Почему такие игроки дрезумно идут? напиши в комментариях у вас все такие игроки которые идут идут за жертвой. и все их не по, не отпускают ничего обмануть нужно его Тут сделаны за мной вечно ходит может быть сюда войдет не убьет да нет я был готов к этому хоть плюс три кубка. фу хоть оторвались а вот почему такая игра называется Она животный Игра в, э, битва животных вот так вот называется там прям так назвали о, кстати, я кое-что вспомнил, что раньше назвали игру Зоба, а не Зуба. Раньше такой, ютубер записывал, и я такой посмотрел, вау, да ладно. Одну покучку О добавили. Возможно, они из другой стороны. Кстати, кто знает Зуба из какой страны? Но я с не связываюсь, но я связался с другой игрой, которая не скитается китайцы создали новую игрушку я уже про нее записывал ну тихо тихо тихо тебе так ладно все победил меня ну и что ну и что а, ну и что блин может быть это был конец да? вообще я не вижу тебя, коробу где я живу на я мою я его ищу еще него найти так ну сыночок отлично но блин я ищу короба Эрва, у меня интересуется так ускорялки ящики как в той игре. Я думаю, выполнен намечек. Кто не знает, то он в интернете может поискать. И легко, нет, все тут. О, прям, все то смотрите. Все тут Кто любит зуба, раньше была вот такая одна. Вот сейчас я скрою все. Зуба. Была. А не зуба. Кто любит зубу, сюда. Привлекайте, помогайте ящики быть активными. Ну, как-то, что я как-то не активный, но постараюсь. Там уже класс активный. Офигенный. Не под не покидайте клан, пожалуйста. Ага. Ладно. Требуется трофея 6500 А у меня сколько? 6800 Блин, давно не прокачивался у кого там 10. ну О, О, кстати, хотите, чтобы запустил стрим? Напишите в комментариях. Вроде бы уже можно запустить стрим. Но что вы еще подтвердить, нужно написать комментарий, чтобы я знал, кто будет за вас активным в комментариях, а то а, и будут спамить всякие там. Да. Возможно их нужно брать, но мне будет как-то некомфортно. Одному на стриме без ботов, хоть каких-то. Если там напишешь плохое слово будет скроет. Если там я один на стриме, хоть с вам будет общаться. Как-то так вот. Как говорят, все нужно отвлекать. А вспомню, я еще вон киграл. Помните вон Давайте продолжим. Все-таки, когда есть у нас моли она вообще быстрая, она может убежать. И, и, и типа того, тихо-тихо-тихо. <къех> е тихо, тихо, отстань, и типа того, брать вот эти вот пушки, пушки, бомбочки. Так, давай заберем. А вспомню еще: еще вспомню кое-что вы, вы любите музыку. Так тихо, тихо, тихо. Чувак, подпишись на канал, поставь лайк. Все, да, и позже. Отрегенерироваться, ⁇ ё-моё Я знаю, что вы не любите, чтобы я отрегенерировался всегда. Нападайте мне, потому что я такой прямо вкусный для вас. ⁇ -мо ⁇ отстань, отстань, ⁇ Отстань. Кто сможет победить? Он или я? А, блин. Всем меня, всем меня. Одна музыка по любите очень музыку. Так что вот так вот. Вот в другой игре вы не любите. А это вы любите. Блин, Ладно, потише немножко сделай. Вообще мне не разговаривать. А что же так любите? Так ли? В этой игре даже можно молчать. Окей. Козаки и а Украина. Закупки Ладно, все, теперь начинаем молчать. Так, гоночки начинаем. Пожалуйста, не преследуйте меня животным. А, блин, я же на компьютере. Пробел можно нажать. А вот вам гайд на компьютере, если вы играете. Так, Лария, Лари, все-все-все я понял. Да, уходим, отступаем. Даже день тут есть, классно. где-то а меня радует. Что хоть как эта тень день. Это она. То, то, Что это такое, было? Интересно. За мной решил пойти. Нет. Это все за мной. Все на меня. Все на меня. Один случайно смотри поставил. Ладно, ладно, уйду, там Джейд. Там еще один чувак. Отстань. Там Джейд хоть меня обыграть. Думаю, я такой простой. Не, Джейд, я вообще мастер. Питову. Как где карта сужается, а? Это что? Бах такой. А, у -у -у, куски, куски я вижу уже. Началось! Блин, с этого чего так быстро? Нужно сваливать быстрее. Карта быстрее, так скажем, уменьшается, чем я могу дойти. Ну, почти. Я могу и так быстро через домик перепрыгнуть. Так, вот там у нас кто-то есть. Блин, хитро сделаны. Все видят меня сразу на меня. У вас тоже так или как там? Прикольно, прикольно. Все, я покашу. Так, тем временем, квартал сужается. Даже дать сюда. слушайте, не-не, я уйду лучше. Так, если сюда, то примерно вот такой круг наставит. Если так, то примерно вот такой круг. Это центр, все. Идем к дубу. Там будем, значит, охранять место. И никому не давать. Как все так делают? Вроде вот это работает. Вот центр. Все. Давайте тогда здесь, что ли, быть. Все, никто не поймает. Если сюда, сюда, сюда, я убежу. Тут круговорот. Да вот так. Вот. были блин, карта Передумали все-таки, передумали. Так. Где же будет центр? Мне интересно. Давай здесь побудем. Тихо, тихо, ты не палишь. Джоу. Джоуи, джои кстати, давно я не видел свой никнейм. А, это за что я экран увеличил? Джоин? Тех, кто бил значит, будут меня искать, нужно сваливать. Или что-то э, игра фиксила добавила тут увлечение, или я увеличил? Не, скорее всего, я увеличил. Раньше был маленький, крантер большой. Теперь мне как-то прилично, да? Джоин, давай со мной, Джоин. Джоин, нападай. Давай, давай, давай. Знаете, мне слушается. Только не до конца. Только не до конца. А, вон. Клетку именно попал. Там ты кусты туда есть. Так, так, я хочу регенерации все. А, хитро сделаны! Хитро сделаны! Блин, блин. Так, так, стой. Ну это только, конечно, жесткая игра. кого мало хп, конечно, все кругают, да. Такая себе игра теперь, да. Новичкам то не пробиться. Ну, в общем, вот так вот. Пишите сомнения, почему я корабль Эрла не нашел и почему тут такие игроки? Где? Он? новички? Возможно из-за того, что. Эх. А где мне узнать, сколько там играет? насколько там профиль или легкий или мастера вроде бы здесь нужно узнать ну ладно вообще не важно как почти brawl stars как там тяжело играется как и тут где легкий всем удачи всем пока